Знаете, малоизвестные святые, на самом деле, они все очень великие. То есть, э, как нам рассказывает жизнь, э, житие этих мучеников, они были безвестны. Э, их э, там забили, одних из них забили свинцовыми палками до смерти, а некоторых усекли мечом. они эти, эти никому неизвестные святые, вот эти вот, ну, ну я, я думаю, что вы тоже не очень много слышали там про Назария, Протасия, Гервасия, Келсия. какие-то там, ну, считаешь, там, ну, и что какой-то Ермолай, Ермокрит, там Ерма, Ермократ какой-то, ну и что, как бы. А, это, а за каждым этим человеком стоит целая история, огромная иногда, иногда очень короткая, но все равно по смыслу очень большая. Так вот, я вам еще раз повторяю, эти святые – это вот такие, как бы, это, это целая армия людей, которые очень интересные и очень сильные, которые могут прийти к тебе в любое время. Так что вот эти вот маленькие святые, вот эта вот тема нашей сегодня этой это краткой беседы, это, это маленькие, мало кому известные святые, вы их узнавайте. Читайте жития, читайте именей, меня и служебные именей, узнавайте, потому что это, это потрясающе, это сокровище церкви. дал моим очам Ты видеть мир твой вечный храм И ночь, и волны, и зарю Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии В начале было слово Меня зовут Евгения 8 августа Русская Православная Церковь вспоминает Феодосия Кавказского «Христа ради юродивого нашего времени». Поясню, кто такие юродивые. Юродивые – это святые, которые отказываются от своего положения в обществе, от семьи и даже от своего разума для того, чтобы служить Богу, и приобретать такое важное качество, как смирение. Этот подвиг очень сложен, и дается он по воле Божьей далеко не всем, а только подготовленным людям. Мы знаем, что в, Святую Русь, в период Святой Руси, это XV век, чуть-чуть пораньше, 13-14 век, на Руси подвязалось много святых. Ну, вот был такой святой Феодосий Кавказский, он родился в 1841 году и отошел ко Господу в 1948 году. То есть прожил 107 лет. То есть Господь даровал ему жизнь довольно-таки долгую. То есть этот период, в общем-то, рубеж 19-20 века, можно считать периодом новой истории. И вот он тоже взял по воле Божьей на себя подвиг юродства. Этот святой прославлен многими чудесами, поэтому в одной программе о нем не расскажешь. Сегодня мне хотелось бы рассказать о его жизни, подвигах и чудесах в период Великой Отечественной войны. Этот период очень важен в истории нашего Отечества. Великая Отечественная война, война с фашизмом, это была война не просто с иноземными забоевателями, которые хотели завоевать нашу страну, потому что им нужны были новые земли. Это была борьба духовная, физическая, с ужасной идеологией фашизма, согласно которой на земле должна быть только одна какая-то высшая арийская раса. И наш народ, да и другие народы земли должны быть уничтожены. Уничтожены физически, уничтожены духовно, уничтожены культуры. То есть это еще была такая вот духовная борьба, борьба за выживание как нашей нации, так и других народов. Такая война была попущена за грехи, потому что 30-е, 40-е годы XX -го века – это было время особых гонений на православную церковь. Закрывались храмы, священников бросали в тюрьмы, расстреливали. И вот Господь упустил такую войну и, конечно же, явил народу помощь. Мы знаем очень много чудесных случаев помощи от Пресвятой Богородицы, от Архангела Михаила, а также в этот период подвязались святые угодники. Мы знаем блаженную Старицу Матрону Московскую, которая оказывала огромную духовную помощь людям в этот страшный период 1941-1945 годов. В Петербурге, в селе Вырице, подвязался монах преподобный Симеон. А вот в городе Минеральные воды Ставропольского края был еще один угодник Божий. Но то, что этот угодник Божий стало ясно позже, святой Феодосий Кавказский, мы его знаем. А в то время жители его знали как Христа ради Юродиву, дедушку Кузюку. И то Христа Раде он был только для верующих людей. Для всех остальных просто сумасшедший, который ходил по улице и кто, и кто же такой же дедушка Кузюка Феодосий Кавказский? В 1932 году в городе Минеральные воды Ставропольского края появился странный старик. Ему уже было за 90 лет. А он ходил босиком, одетый в цветную рубашку с яркими цветами и под насмешливые взгляды прохожих резвился с детьми. Сам он утверждал, что ему 200 лет. Называл он также другие цифры – 400, 600. Ну, конечно, никто не придавал этим словам значения. Иногда его видели стоящим по колено в реке Жемухи. Закатав штаны, он полоскал в жидком мусоре какие-то грязные тряпочки. О себе он говорил в третьем лице – мой дяденька откликался на прозвище Кузюка. Многие знали, что старик этот вернулся из заключения. Почти все считали его сумасшедшим. Но мало кто знал, что под обличием Веродиова скрывался знаменитый старец, иеросхимонах Феодосий Кашин, один из деятелей Союза русского народа, настоятель монастыря положения пояса Богоматери на Афоне. Ученый инок, свободно говоривший на 14 языках. Ну, все его, еще раз повторю, звали дедушка Кузюка. На милостыню, которую ему подавали, юродивый покупал конфеты и раздавал их детям. «И ты, Кузя, поди-ка сюда!» — подзывал он какого-нибудь малыша. Давал ему леденец, благословлял. Всех детей Юродивый называл либо Кузя, либо Кузюка. Люди задумывались, а почему так? Ну, не придавали сначала этому значения. Однако, спустя годы, стало замечать, стали замечать, что из Кузи получался хороший человек, а из Кузюки так себе. То есть, опять же, дедушка не зря одного называл Кузя, другого Кузюка. Все это было со смыслом. Но смысл странных поступках Христа ради стал становился понятен позже. Он кормил хлебом птиц, строго приговаривал при этом. «Пойте, только Бога знаете!» «Мог и кошкам насыпать крошек!» «Ешьте, только с молитвы!» Глядя на эти чудачества, люди только качали головой. Совсем из ума выжил старик. Но постепенно к нему привыкли и перестали обращать внимание на его странности. Подробности жизни старца в заключении и ссылки неизвестны. Известно лишь, что дедушка Кузюка жил на улице Озерный, дом 49. Сейчас в этом доме монашеский скид. Итак, наступил 1941 год. Началась война. Немцы подступили к минеральным водам. Как-то Кузюка в своей цветной сорочке подбежал к детскому саду и закричал. «Гулю-гулю, деточки, бегите за мной, бегите!» И побежал в сторону, высоко задирая ноги. Дети со смехом бросились за ним. Чтобы вернуть их, из своего помещения выбежали воспитатели, в душе ругаясь, куда это дедушка повел детей. Через минуту раздался вздых. В здании детского сада угодил немецкий снаряд. Но никто не пострадал. Всех спас юродивой. После этого случая люди поняли, что этот человек непростой. А благочестивые верующие убедились, что это святой Христа ради юродивой. Ну, правда, об этом старались не говорить. А за спасение детишек и воспитателей, конечно же, были ему все благодарны. А потом святой угодник стал оказывать помощь многим людям. Вот несколько случаев. Через несколько дворов по той же улице, где он жил, Жила женщина, недавно вернувшаяся из тюрьмы. На работу было не устроиться, жить не на что. У нее была дочь, совсем еще девочка. И стали ей приходить в голову навязчивые мысли о самоубийстве. То есть на работу никто не брал. Сидела она, хоть и по ложному обвинению, но все же сидела. Как жить дальше? Остается петля. Это единственный выход. И вот как-то поздно вечером смотрит, бежит мимо, улицы, мимо по улице Кузюка. Бросил ей во двор узелок и дальше побежал. «Совсем юродиво из ума выжил, подумала она. «Поднимает узелок, а там деньги и немалые». На следующий день она отнесла их соседу. «Вот, дедушка, вы по ошибке мне принесли вчера». «Когда дьявол вкладывает в ум человеку нехорошие мысли, Господь говорит моему дяденьке и посылает в тот дом, чтобы отвратить зло и погибель души», — ответил старец. Та снова не поняла. «Никакого дяденьку я не видела, а видела вас, как выкинули мне в синий узелок». «Бери эти деньги», — ответил отец Феодосий. «Господь послал тебе помощь». Откуда у отца Феодосия были эти деньги, — так и осталось неизвестно. Женщина их приняла с благодарностью и поблагодарила Бога. Потом поняла, что к Богу-то как раз она уже давно не обращалась. И после этого стала ходить в храмы, устроилась на работу, жизнь наладилась. Хотя время было и все у нее стало хорошо. Вот и еще один удивительный случай. В Минводах работала медсестрой женщина по имени Елена. Пришло время, когда жизнь стала ей совсем не в моготу. Паек скудный, есть нечего, на руках двое детей и еще сестра инвалид и престарелая мать. Женщина уже стала подумывать о том, чтобы избавить себя и родных от напрасных мучений. То есть ей пришла в голову страшная мысль, чтобы покончить с собой и убить своих родных. Вот такая вот ужасная мысль пришла в голову. И вдруг стук в окно. Открывает, а там юродивый. Протягивает конфеты. «На вот пока, а хлеб у тебя будет!» Всю ночь Елена не спала, а на следующий день пришла в дом старца. «Что же ты надумала губить четырех человек?» встретил женщину отец Феодосий. «Они были бы в раю». «А куда бы пошла твоя душа?» Он велел ей работать и молиться. Потом уже ласково простился и сказал, что хлеб у нее теперь будет всегда. Уходила Елена в недоумении, но скоро слова прозорливого старца стали сбываться. Минеральные воды в те месяцы часто бомбили. Больница была рядом со станцией, и люди боялись туда ходить. Медсестре приходилось самой ходить в близлежащие станицы. Там ей давали хлеб, и семья ее теперь всегда бывала цыта. Однажды отец Феодосий прибежал на станцию с криком «Пойдемте на угольный склад! Скорее! Скорее!» Его послушались, так как уже слава о его чудесах распространилась по городу, и ему уже начали доверять. Оказалось, что в эту самую минуту в помещении склада самоубийца уже приготовил себе петлю. Еще несколько минут, и было бы уже поздно. Благодатный старец обладал даром исцеления. Видя на улице человека, страдавшего от головных болей, например, он подходил к нему, благословлял. «Когда придешь домой, прочитай трижды Богородицы Дева». «Положи три поклона, и здоров будешь», ласково говорил он болящему. Так и сбывалось по его словам. И это происходило не один раз. Но был еще такой случай, который вот всех просто поразил. В Минеральных водах городская больница находилась рядом с железнодорожными путями. Однажды, во время воздушного налета, Стрелочник, у, стрелочники увидели отца Феодосия, который, спотыкаясь, бежал по шпалам с крестом в руке. Он побежал к стоявшей на рельсах цистерне с бензином, осенил ее крестным знаменем и приналек старческой грудью, пытаясь сдвинуть вагоны с места. И тут рабочие с изумлением увидели, что вагоны тронулись и покатились по путям. Отец Феодосий катил их дальше и дальше. Раздался взрыв. На путях, где стояла цистерна, появилась большая воронка от снаряда. Трудно даже представить, что бы произошло, если снаряд все-таки попал в цистерну. Потом все удивлялись и говорили, как старец мог сдвинуть вагоны так, чтобы они поехали по рельсам. Откуда у него взяли силы? Не иначе, как мог Господь. И все больше людей стали приходить старцу Феодосию за советом. Постепенно люди не только перестали его обижать, как выжившего из ума человека, как раньше бывало, но постепенно стали относиться, почитать его как прозорливого старца. И просить у него совета, благословений, молитв. И старец Феодосий никому не отказывал. В доме его на Озерной, одна комната была живая, а в другой помещалась домашняя церковь. В ней старец крестил, венчал, исповедовал, служил литургию. Электричества в его доме не было. Все делалось при свечах и керосиновой лампе. В своей церкви дедушка Кузюка превращался в строгого царь старца. Однажды к отцу Феодосию Приехали три женщины из Ростова. У одной из них не было денег на обратную дорогу. Все истратила на покупки. «Где взять денег?» – думает она. Во время молебна старец повернулся к ней и строго сказал. «Мария, не дергай меня за палец». Она не поняла. Через некоторое время старец снова обернулся. «Мария, ты не молишься и не слушаешь меня, только дергаешь. Дай денег, дай денег на билет». Своим духовным детям старец налагал епитемии, то есть это такие церковные упражнения для исправления грехов. Объяснял, как различаются по своей тяжести грехи. Есть, есть грех по естеству, а есть через естество, говорил он. По естеству это как бы по случайности, если кого осудил, обидел. Вечером почитай Отчи наш, Богородицу верую, и Господь простит. А через естество, это воровство, убийство, прелюбодеяние и другие тяжелые грехи, их необходимо исповедовать у священника. Вот так говорил старец своим духовным детям, его советов слушались, и духовная жизнь, и в годы войны их жизнь физическая, материальная у многих людей налаживалась, несмотря на трудности. Очень многие жители Минвод, благодаря старцу Феодосию, пришли к вере, стали посещать храм. И после окончания войны тоже продолжали грамотную, правильную духовную жизнь, то есть становились людьми церковными. Старец Феодосий дожил до 1948 года, но за несколько дней он сам предупредил всех о своей близкой кончине. Хранили его при огромном стечении народа. Практически весь город был на его похоронах. Сразу по его кончине стали происходить многочисленные чудеса. И уже в конце 20 века, в 1997 году, было принято решение о его канонизации. Вот как... Каким он был, этот старец, как вот получилось так, что вот такой благодатный человек жил в то время, каков был духовный путь, особенности его жизни, истории его канонизации. Мы об этом поговорим, братья и сестры, в следующих эфирах. А Пока хотелось бы обратить ваше внимание на то, что Господь, даже если посылает какие-то испытания, никогда не оставляет людей своей милостью. И вот как в годы Великой Отечественной войны являлась божественная помощь нашим землякам, нашему народу, так и сейчас в наше время, время очень сказать похожее, годы, во время специальной военной операции, когда идет та же борьба с фашизмом, нам тоже всем вместе не стоит унывать. И давайте будем молиться, и каяться и помогать друг другу. Каждый находясь на своем месте. И я уверена просто, что этот период закончится, конечно же, нашей победой. Победой правды, добра, справедливости, Божьей правды. Храни вас всех, Христос, дорогие братья и сестры. Везде я чувствую, везде. Тебя, Господь, в ночной тиши. И в отдаленнейшей звезде. И в глубине своей души